Если вы еще не знаете, как приготовить домашние круассаны, знаменитую французскую выпечку, тогда обязательно посмотрите этот рецепт. Слоеное дрожжевое тесто – основа данных круассанов. Настоящие круассаны стоят того, чтобы приготовить их, хоть этот процесс и занимает 1-2 часов, весь секрет круассанов в дрожжевом слоеном тесте которое необходимо много раз раскатывать и выдерживать в холоде. Именно благодаря такому тесту круассаны получаются воздушными, нежными и очень легкими. Обязательно следите за тем, чтобы температура помещения, в котором вы раскатываете тесто, не превышала 18 градусов, иначе сливочное масло слишком растает, а тесто получится не таким воздушным. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Просеянную муку смешайте с солью, в теплом молоке растворите сахар и свежие дрожжи, добавьте муку и замесите эластичное тесто, накройте тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре, чтобы тесто увеличилось вдвое. 2. Тесто распластайте в прямоугольник и сложите трижды, после чего снова сложите трижды и поместите тесто обратно в миску. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 8 часов. 3. Температура помещения, в котором будете раскатывать тесто, не должна превышать 18 градусов. Холодное сливочное масло поместите в плотный пакет и раскатайте в прямоугольник равной толщины. 4. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольник и поместите на половину теста раскатанное сливочное масло, Прикройте его второй половиной теста и аккуратно раскатайте в пласт толщиной 1 см, периодически приподнимая скалку, не переворачивая тесто на обратную сторону. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Сложите раскатанное тесто в виде книжки, положите в пакет и поставьте в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто раскатайте в пласт 1 см толщиной, снова сложите книжкой поместите в пакет и отправьте в холодильник на 30 минут. 6. В третий раз раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, сложите его втрое и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, разделите тесто на 2 части, раскатайте в пласт толщиной 4-5 мм и вырежьте треугольники. 7. Сформируйте круассаны, Поместите их на застеленной бумагой для выпечки противень и накройте полотенцем на 1 час. Круассаны смажьте слегка взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Убавьте температуру до 190 градусов и выпекайте 10 минут. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Мюка пшеничная. 420 грамм дрожжи прессованные, 20 грамм сахар, 45 грамм соль, 10 грамм масло сливочное 82%, 220 грамм молоко, 250 миллилитров яйцо 1 штука количество порций 7-8 ставим лайк и подписываемся ваши отзывы очень важны всем Марии удачи и дачи у Марии увидимся